Хочу поздравить всех нас присутствующих здесь и всех тех, кто смотрит нас сейчас или будет в следующее время смотреть, когда будет запись транслироваться, с Рождеством Христовым, с великим праздником, праздником, который Бог устроил, праздником, который отметили небеса, жители небес сошли в среду человеков возвестив великое, дивное, чудное, абсолютно совершенное Богом в тот момент совершаемое. Вот мы сегодня, в этот день праздничный, хотим сосредоточить свои умы на всем том, что Бог сделал в то время. Мы смотрим в эти события, которые исторически были отмечены, совершены Богом среди человеков в прошлом. Они там но я хотел сегодня посмотреть, потому что у Бога об этом событии много-много возвещалось, когда оно лежало у человечества в будущем. Потому что оно столь было многозначительным, важным, потому что Бог в своих планах это действие запланировал еще от вечности. Еще когда не было приведено ничего к бытию, к существованию, Бог этот день спланировал. И он знал, что он вершит, он знал, к чему он ведет все жизненные обстоятельства среди человеков, чтобы этому событию состояться. Ибо это событие есть не что иное отправная, где Бог пожелал людей вернуть к себе. И об этом мы сегодня будем говорить, об этом мы сегодня будем петь. За это мы будем сегодня благодарить нашего Бога, потому что великое сотворил наш Бог, дав нам обрести через веру в Иисуса Христа великую милость, прощение грехов и жизнь вечную. Поэтому хотел еще раз порадоваться о том, что мы можем сегодня здесь быть вместе, можем поразмышлять над этими событиями. Я думаю, что наши души исполнится этой радостью о нашем Боге, потому что она действительно если только мы вдумчиво будем подходить к истинам, которые освящает Священное Писание, сердце не может не исполниться радостью. Поэтому я хотел бы сейчас, чтобы мы встали для молитвы, и давайте начнем наше богослужение с молитвы, которой обратимся и к Нему, Богу нашему. Отец Небесный, Собравшись здесь в доме молитвы, мы, как народ Твой, как собрание, которое Ты приобрел, Сыну Твоему Иисусу Христу, что определил Ему прийти в среду человеков и стать в подобии человеческой плоти, соединившись с Сыну с плотью человека, чтобы стать Ему тем Спасителем, который до сегодняшнего дня все те предыдущие века, столетия Господь которые были, Он искал людей, находил, Он спасал их, и они становились Его. И мы сегодня в большинстве своем здесь находящиеся могли обрести ту великую милость, где истинно работа Духа Святого убедила нас в том, что мы нуждаемся в этом великом спасении Его. Поэтому благодарим. Я осознаю, Господи, что нищь и немощен, чтобы возрадоваться и возликовать о всем этом великом, потому, Господи, о своей душе, о духе своем, о разуме моем, как я о разуме братьев, сестер, душах их, и о духе их, и о духе гостей наших, душах их, прошу, воздвигни эту великую радость о этом событии, чтобы мы, Господь, то, что будет воспеваться, что мы будем слышать, Господь, чтобы оно все настроило к созерцанию величия славы Твоей, чтобы мы могли пережить, как дивные, чудные и совершенные дела Твои. А мы Тебя, Бог наш, Бог Отец, Сын и Дух Святой, желаем благодарить бесконечно и всегда, потому что Ты один этого достоин. Аминь. Давайте присядем на наши места. Я хочу пригласить сюда нашу группу, чтобы они воспели, подобно как ангелы в тот момент, явилось воинство небесное и прославили Бога. Будем наслаждаться этим дивным песнопением. Святая, эта ночь, спасенья, возвестила всему миру тайну Бога воплощения. Ангел перелетел к ним из небесной светлой дали ныне Бог родился людям на спасение. вы пойдите, посмотрите на великое смирение. Из высот небесных раздалось трубление. Слава, слава, вышних Богу на земле благоволенье. Слава, слава. Земле благований. В небе ночью слышно звонка янги. Большая звезда, где колыбеть хреста, Радость и красота, праздник Рождества, Светлый праздник Рождества. Не спеша зажгите свечи, говорите в этот вечер, только добрые слова, светлый праздник Рождества, вспомним все, о чем мечтали, и оставим все печали, светлый праздник. В вашем сердце надолго поселится радость И благодарность за это божественный дар Мы воспоем хвалу нашему Богу Отцу В праздник Рождества Светлый праздник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 Дорогие братья и сестры, мы сегодня, собравшись здесь в этот праздничный день, конечно же, хотим еще раз утвердиться в том, что мы празднуем. Все время Павел писал в своих посланиях, и он не просто кому-то писал, чтобы заполнить в своем послании, написать его более длинным, значимым. Он рекомендовал и потому употреблял эти выражение или же наставление, говорил, возбуждая ваш вас чистый разум, напоминание. Он возбуждал светлый разум уверовавших о тех духовных истинах, о тех моментах, которые могли еще раз их приблизить к Богу. Еще эти истины, которые он озвучивал, они могли им помочь утвердиться в этих истинах. И сегодня я таким же образом хотел о тех моментах, которые запечатлены в Евангелии, с вами вместе порассуждать, поразмышлять над этим, потому что эти истины очень важны для наших душ, для наших судеб, для нашей жизни, которую мы совершаем. Поэтому я хотел сегодня пригласить нас в Евангелие от Луки. Мы опять прочитали из этого Евангелия тексты, которые практически, их нельзя назвать, и это будет неправильно, зачитанными. Потому что когда человек подходит и говорит, ну я уже эту книгу там несколько раз прочитал, она у меня зачитана, она для меня не представляет какого-то особого интереса. Евангелие не может быть таковым. Потому что это живое истинное слово, которое есть суть откровения Бога, о самом себе, о его планах, о нас как о человеков, кем мы являемся, какова наша сущность и какова наша будущность. Поэтому Евангелие, которое я хотел бы сегодня вместе с вами читать и размышлять над текстами, но как раз очень важно для того, чтобы правильно сформировать настрой. Не только к сегодняшнему дню, а настрой на жизненный путь который нам еще предстоит совершать. Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли наши Библии. Давайте откроем Евангелие от Луки. Я хотел бы, чтобы мы прочитали вторую главу до, с первого стиха и по 20 стих. Я буду здесь читать, а вы следите, пожалуйста, в своих Библиях. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись, перепись по всей земле. Это первое, Эта перепись была первая в правлении Пиренея Сирию. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и из Галилеи, из города Назарета в Иудеи, в город Давидов, называемый Вифлием. потому что он был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 которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг, им, вдруг предстал им ангел Господень и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.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 все сломались и, слагая в сердце своем, и возвратились по сихи славе и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Я хотел сегодня вместе с вами и не весь тех, текст, который был прочитан из этого Евангелия, из второй главы, охватить. Невозможно за это короткое время всего как бы обозреть, проникнуться глубоко, но в основные пункты, на которые сами небеса указали посредством ангелов, которые явились пастухам, сообщили им, и они пошли и проверили, и увидели, и возрадовались этой великой радостью о том, что им было возвещено. Я хотел бы, чтобы мы, вот живущие сегодня в 21 веке, как я уже сказал, мы смотрим на эти события, они далеко в истории от нас. Мы смотрим в прошлое. Мы, смотря в прошлое, видим, что с того момента в человечестве нечто действительно изменилось, что люди, приходящие к вере в Иисуса Христа, к какому бы сословию они не относились, социального положения какого бы они не были, не были бы они той гражданами граждан, то или другой. Эм, Государства или страны какой-то имели или другой язык, все они, приходя к вере в Иисуса Христа, вот этого младенца, которому должно было родиться, переживали нечто особенное, что люди, знавшие их, могли их жизненную или их жизненный путь уже видеть, что он ими проходится по-другому, с учетом воли Божией, с учетом того, что Бог ожидал. Я хотел бы, чтобы мы с вами посмотрели на этот контекст, или текст, который мы, были, который мы прочитали, чтобы мы посмотрели на то, что же возвестили здесь ангелы, чему удивились пастухи и чему они потом возрадовались. Я хочу на 14 стих наш обратить внимание отсюда как бы сделать такой э, взгляд на события того времени. Что было возвещено? Ангелы, пристав пастухам, возвещает нечто то, что э, будет радостью для всех человека. 14 стих здесь говорит, что ангел, который возвещал, он проговорил нечто, как послание от Бога, он говорит, «Слава Вышних Богу, на земле мир и в человеках благоволение». Если размышлять над этим, то мы, наверное, могли бы сейчас вот так вот, что среди человека в то время посмотреть было. Был ли в тот момент, когда ангелы объявили, что на земле мир, мир действительно между национальностями, мир между соседями, мир в семьях, был ли этот мир? Конечно же нет. Этого мира и не было между человечеством, как общей такой эм, абсолютной массой творений Божьих с Творцом Своим и Создателем. В тот момент или до этого момента этого мира не было. Хотел бы, чтобы мы посмотрели на те события, которые в тот момент свершались с Богом, как на то, что Богом было когда-то предопределено и свершилось тогда. Размышляя над этими событиями, я хотел для себя так поставить как за цель, а как же люди, живущие много-много раньше до этого события? как они смотрели, как у пророков был взгляд к этому моменту, и был ли он вообще. Бог многократно говорил о том, что среди народа израильского Бог воздвигнет Мессию, Спасителя для этого народа. Он будет особенной личностью. И я не буду сейчас делать весь экскурс в Ветхий Завет. Но я хотел бы сегодня посмотреть еще с одной позиции. Мы смотрим в прошлое. А как люди, не знавшие, но которые знали, что когда-то что-то свершится Богом, чудное, дивное свершится. Как они в это будущее смотрели. Как оно было им открыто. Я хотел бы пригласить вас вместе со мной посмотреть в книгу «Исход». Я хотел вас или вместе с вами пойти в те события, которые народ израильский при самом первом их ну, можно сказать, в самом начале их взаимоотношений с Богом, который сказал Аврааму, Исаку, и Иакову, что он потомков их размножит, размножит как песок. Он их, образовав таким образом, приведет к взаимоотношениям с собой и объявит их своим народом, а они его будут признавать своим Богом. И вот в книге «Исход» повисуется нечто, где народ израильский вышел из этого рабства египетского, Бог освободил их. И вот Моисей, вождь, через которого Бог дает Моисею закон, или закон Божий через Моисея, потому он и часто так называется – Моисеев закон. Как сам Моисей смотрел на то будущее событие, и видел ли он, вот этого Мессии, вот этого Спасителя в будущем. Как он переживал, если он имел это откровение. Интересно, что сам Моисей во Второзаконии, а я еще хочу это место упомянуть, он, прощаясь, можно сказать, видя, что за непослушание свое, Бог ему сказал, что «ты не войдешь в землю обетованную, но приготовься, останешься здесь». И этот Моисей учит народ израильский, он обращается к народу израильскому, в 18 главе книги Второзакония, 15 стихом он говорит, из среды вас Господь Бог воздвигнет пророка, как меня его слушать». Он говорит о будущем, он говорит о том, что тот пророк, который воздвигнет из среды вас, из Израиля, Бог воздвигнет его, он говорит, как меня, то есть, как того, который имел отношение с Богом. А Моисей говорил уста устами с Богом. Никто другой мы не находим, чтобы был в таких взаимоотношениях с Богом, как Моисей. Как меня воздвигнет. И он говорит... Последнее, когда этот пророк появится среди вас, его слушать. Этот Моисей, который пытался служить этому народу, которому Бог пообещал, что он ведет землю ханананскую, что их населит на этих, на этих территориях, этих языческих народов, он выгонит с этой земли, чтобы их на этой земле поместили потому что он обещал Аврааму, что ты не будешь иметь здесь места. Он сказал Иакову, ты, Исааку и Иакову, что не вам приобретать что-то на этой земле, но придет время, придет срок, когда сыны ваши овладеют этой землей. И вот этот Моисей, который видел, скорее всего, в перспективу, поэтому и возвещал, что будет некто. Будет некто, это не просто будет что-то, обыденное, само собой пришедшее, своей, может быть, силой, властью какой-то, воспользуясь и еще чем-то сопутствующим, и он вот утвердит себя. Он говорит, Бог возвинет, Бог это сделает. И вот этот Моисей, когда, наверное, он видел, и общаюсь с Богом, он видел, что действительно Бог, Он тот, кто видит наперед. Он есть Всеведущий, Всезнающий Бог. И вот этот Моисей имел особый интерес к Богу, и он обращается в 33 главе. Давайте мы <coughs>, придем в книгу ⁇ Исход ⁇ Книга ⁇ Исход <coughs> ⁇ где Моисей обращается к Богу и говорит, яви славу свою, откройся мне после тех уже взаимоотношений, которые были, Моисей испытывает в своей душе еще большее желание к тому, чтобы познавать Бога. Он просит у Бога о том, яви славу свою, яви себя еще в большем, еще в более или в более откровенном, в том, что присуще тебе как личности, что действительно ты сам из себя представляешь. «Яви мне славу свою». И Бог ему отвечает и говорит, «Не может человек увидеть славу Божию и остаться живой». И все-таки здесь мы читаем, что Бог не оставил эту просьбу Моисея неотвеченной. Мы читаем в 34-й 34 главе, где Бог готовит Моисея и говорит, «Хорошо, я явлю тебе славу мою, но я сделаю это так. Я сделаю это так, что у меня есть гора, в ней есть расселена, я не буду читать все то, что здесь, но постараюсь своими словами пересказать суть того. Накрою тебя рукою своею, и когда я буду проходить, чтобы ты не, порази, не погиб, не, не был поражен, да? И пройду, ты увидишь меня сзади. Ты увидишь меня сзади, потому что не может человек увидеть лица Божие и остаться живым. Вот здесь как раз вот, это, где это, вот этот диалог совершается, где Бог готовит Моисея, и 34 глава 6 стих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 в детях детей до третьего и четвертого рода. Здесь Моисею было сказано, каким образом он мог, может пережить Бога. Знаете, размышляя, я думаю, ну вот Бог здесь говорит Моисею, встань, я накрою, я пройду, и шестой стих, то, что мы прочитали, и прошел Господь пред лицом Моисея. Вот мы, как люди, да, если мы знаем, что нам нужно попасть в магазин, ну, в какой-нибудь там Коуфланд или еще. Мы знаем, каким образом из дома, или где-то мы едем с работы, каким образом попасть в коуфлант в какой-то магазин, куда мы хотим. Мы знаем географически, когда нам перемещаться, нам нужно трамваем ехать, нам нужно ли пешком идти, или... но мы знаем, чтобы достичь цели, куда нам нужно попасть, нам нужно преодолеть какой-то путь. Бог говорит, или говорит, я пройду. Интересно, а как Бог Говоря Моисею, я пройду мимо тебя, и когда я пройду, ты увидишь меня сзади. Интересно. Размышляя над этим, я думаю, как? Может быть, Моисей стоял каким-то образом географическим, может быть, на северо-восток лицом, и Бог говорит, хорошо, я пройду вот в этом направлении на северо-восток, буду двигаться, а и ты будешь... может, он стоял по направлению Моисей к земле э, обетованной. Я думаю, что эти вещи нужно воспринимать духовно. Если Моисей понимал о том, что Бог воздвигнет в каком-то будущем, то Бог, наверное, хотел как раз вот то, что Он сказал, кем Он является, человеколюбивым, творящим всякую милость, вот все то, что мы здесь прочитали, где Господь возгласил – «Господь, Господь, Бог, человека любивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный». Бог, наверное, провозглашая имя свое, кем Он является, пошел в то место, можно сказать, в не географически, но в то будущее, где это придет и реализуется, где Бог придет в среду человеков. И Моисей как бы в то будущее, в спину Бога, когда оно придет там и реализуется, должен был посмотреть, должен был увидеть эту духовную реаль, что оно состоится. Это никто иной тот пророк, о котором он говорил, его слушайте. Это никто иной, как Сын Божий, который, как Имануил, Бог с нами был обещан через пророка Исаи, 7 глава, 14 стих. Бог с нами. Моисей, увидев, как Бог открывает только в имени, ибо здесь написано, мы прочитали, и сказал, или прошел Господь пред лицем, его и возгласил». Слово «возгласил» – это Бог назвался. Бог назвался. Если бы, например, кому-то из нас кто-то подошел и сказал, слушай, вот я тебе не могу много сказать, но как бы ты мог себя характеризовать как личность, вот качество вот его характера. И, наверное, каждый из нас о себе имеет какое-то мнение. Все равно мы же живем жизнь. Если я, например, не есть Человек, который э, пунктуален, то я не могу сказать о себе, что я как раз имею это, это качество, характере, сказал да, значит да, вовремя появился. Что ты, если я не являюсь человеком верным, на которого можно положиться, довериться моему слову, моему обещанию, то я не могу этого сказать, что я э, твердо держу свое слово. Бог здесь назвался. Он назвался, и когда, наверное, Моисей услышал, как Бог себя обозначил, а Бог обозначил, как бы нарисовав вот этот портрет не лица, но его естества, качество его характера, Бог человека любви. На тот момент, когда Бог обращался, вот так вот называя себя или качество, обозначая качество присущие ему, Моисей не мог увидеть Бога, скорее всего, так, потому что языческий мир лежал в том, что идолопоклонство, многобожие, не зная законов, не ни заветов, ничего. Сам Израиль, только который пришел к образованию, они должны были Богом в соответствии с волей, с божественным проведением, получив закон. И строить эти взаимоотношения с Богом в несколько тысячелетий, их жизненную почти несколько тысячелетий. Их отношения, которые всегда свидетельствовали о том, что зная закон, имея закон, имея веру в Бога, имея богослужение, они всегда ощущали несостоятельность его выполнить. Они всегда ощущали свою неспособность. Да, они видели милость Божию, что... Каждый раз им прощались грехи, но они не изменялись изнутри. Жизнь их оставалась такой же, что им нужно было приходить с повиновением к тому, чтобы приносить жертвы, исповедаться пред Богом, не находя в себе сил, не имея этого мира внутри себя. Я думаю, что Моисею Бог увидишь меня сзади. Бог как бы давал вот эту духовную перспективу в то время, когда должно было ему прийти Сыну Божию через воплощение. Когда, как никто другой из пророков, Сын Божий мог показать э, человеколюбие Бога. Как стоит Писание, «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал Сына Своего, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Говоря обо всем этом, я хотел бы, прежде всего, чтобы, понимая путь промысел Божий, Его божественное проведение и то, как Он в то и другое время действовал, чтобы вот это событие, однажды обещанное, из того в будущее, а для нас, живущих теперь, когда мы смотрим теперь, потому как оно совершилось в прошлое, но оно настолько актуально, оно настолько не потерявшее силы, значимости, потому что это все, это событие, если мы относимся правильно к нему, и все то, что совершено через жизнь Иисуса Христа, через его служение, будет определять вечность. И вот отсюда я хотел бы опять вернуться вместе с вами в от Луки здесь Бог возвещает о том, что этот пророк пришел. Он возвещает о том, что мы прочитаем, давайте еще раз, где ангел, явившись пастухам, сказал им. И сказал ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидом Спаситель, который есть «Христос Господь!» Истина о том, что вот это воплощение, оно было не просто событием, что родился какой-то мальчик, человечек мужеского пола, у которого будущее, которое, о котором мечтает родитель, что оно будет очень удачным, что оно будет э, хорошим, оно принесет радость о детей своем, то есть им... Э, не так. Бог планировал привести Сына Своего, и мы читаем здесь, что Он возвещает великую радость, которая будет всем человек. Что же здесь ангел провозгласил? Одиннадцатый стих мы читаем, и Он говорит ним: Ныне родился вам, в городе Давидовом Спасите. Говоря или передавая вот эту весть пастухам, Ангел не что иное передал, что тот, кто сейчас объявлен Спасителем, он как простой человек родился. Он родился, как рождаются все дети. Он родился действительно так, в своей абсолютной неспособности что-то организовать для себя, в беспомощности, в беззащитности. Он родился, как рождается любой ребенок – младенец. Слово «младенец» – это как раз э, с греческого языка, оно несет в себе такую смысловую нагрузку, что младенец – это не только который маленький, до трех лет, например, да? Младенец – это э, и понимание, или слово это вмещает в себя и то, что… Когда ребенок созидается в утробе матери, уже зачатая жизнь, то и там, в утробе матери, это тоже младенец, потому что жизнь уже есть. Интересно, что здесь ангел говорит о том, что кто этот будет Спаситель? С одной стороны, он говорит: это будет человек, потому что он родится. Он не придет, как ангел уже в силе, как ангелы являлись. Архангел Михаил, там, Гавриил, которые пришли в своей вот этой духовной такой ипостаси, да, в такой действительности духовной. они были бестелесны. Он говорит, должен родиться, и Он родился. С другой стороны, этот стих, 11, мы читаем, что который родится в Доме Давидовом Спаситель, который есть. Слово которое есть. Оно должно было и самими пастухами э, пониматься так, что он не просто есть, потому что он станет, а он всегда был таковым. И вот это, который есть Господь Христос, или Христос Господь, Спаситель Бог. Вот здесь, вот в этом стихе уже присутствует вот эта истина о Боге, о том, что обещаны. Как и Моисею, скорее всего, было дано, что вот этот человеколюбивый Бог придет. И человеколюбие Его будет не просто, где он будет проявлять какое-то чувство, снисходительность, и, как сказано, милостивый, многомилостивый, долготерпеливый, что присуще ему. А самая великая истина в том, что он должен стать одновременно и человеком. И Бога. Для нас может быть это сложно понять, как это можно одна личность может соединять в себе без какого-то смешения, без какого-то подавления одной личности другую Но для того, чтобы искупить человечество, для того, чтобы стать нашим посредником между Богом и человечеством. Ему нужно было как раз вот таковым быть. Ему нужно было быть зачату, то есть вот этому младенцу. Иисусу Христу, чтобы обрести плоть, ему нужно было быть зачату от Духа Святого, и мы читаем здесь в этой же Евангелии, где ангел до этого, прежде чем Мария зачала, ангел является ей, и в первой главе мы читаем: Мария же сказала ангелу: Как будет это, когда я и мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое от тебя Сыном Божьим наречаться. Недостаточно было Богу взять какого-то из человеков или ангелов, поставить каким-то вот образом, кто бы позаботился о нашем спасении, чтобы решить вопрос нашей отчужденности от Бога, нужно было вот этому Спасителю быть одновременно человеком и Богом, чтобы как Бог Он мог представлять нас, имея возможность предстоять пред Богом, и чтобы как человек защищать нас, испытав все то, что человеку предстоит. Воплощение это то, что как раз определяет вот это величайшее событие, что вот этот Бог, человека любящий. Пришел и стал, как мы. Более того, если мы смотрим и в то, что Господь совершил, то мы видим, что Иисус Христос пришел и воплотился не для того, чтобы вот только уплатить за грехи и беззакония наши, и потом оставил человеческую природу, и она больше никогда ему не нужна была. Он не снял с себя человеческой природы, но воскрес в человеческой природе прославленный. Соединенный вот этот Бог не снял с себя человеческую природу, как рабочую одежду. Мы работаем где-то, сделали какой-то труд, измазались, сняли ее, и больше не хотим нее, потому что она не так выглядит. Но Иисус Христос пришел, чтобы в плоть, которую Он принял, но которая отличалась от плоти каждого из нас. Мы есть те, которые в свое время унаследовали жизнь от наших родителей, а наши родители от наших пра-пра-пра-родителей, -пра И в конце концов мы придем к Адаму и к Еве, которые согрешили пред Богом и утратили способность общаться с Богом, утратили возможность жить с Богом в мире, во взаимоотношениях, понеся в себе вот этот первородный грех, Человечество жило в этом состоянии. В неспособности решить свою проблему. Первая проблема – нет отношения с Богом. А если нет отношения с Богом, то значит и то вечное, что обязательно будет для каждого человека, он то вечное не может исправить. Каждый человек, живучий до Иисуса Христа, до всех тех дел, им свершаемых, проживал свою человеческую жизнь. Умирал и умирал второй смертью, смертью проклять, вечно осуждаясь на поругание, на муку и все. Бог, сотворивший нас по образу и подобию, не хотел никак, чтобы хотя бы одна душа оказалась там. Именно поэтому Бог решил проблему. От Духа Святого, обзачавшей Марии, могла родить Иисуса, который соединен с Божественной природой. В своей человеческой природе, прожив 33 года, Он пришел к Голгофскому кресту. В своей совершенной человеческой природе, не имея первородного греха, Он знал, что Он будет оплачивать за грехи всех людей, за беззаконие всех людей и мои, беззакония и грехи, страдать. Быть наказуемым Богом, где Бог будет изливать справедливый свой гнев на Него, и Он понесет это в плоти Своей. Будучи соединен двумя природами Божественной, Его Божественная природа не могла умереть, Бог не умирает. Он вечно живущий. Он есть тот, который дает жизнь. Но для того, чтобы человек после своей физической смерти не умирал второй физической, не физической а духовной смертью, второй смертью для проклятия, Иисусу нужно было позволить быть умершленным за наши грехи, чтобы одержать победу над смертью второй. Физическая смерть достанет нас всех. Ни один человек не перейдет или не уйдет из жизни, как только те, которые доживут до прихода Иисуса Христа, как только те, которые доживут до того момента, когда церковь будет забрана, они не переживут смерти физической, потому что их тела во мгновение ока видоизменятся, и они будут восхищены в то вечное славное Божие. Здесь... Ангел возвещает. Он говорит, родился. Он говорит, это личность, этот маленький человечек, этот Иисус, которому Иосиф дал имя, потому что так было обозначено, потому что он станет спасителем для своих людей. Он есть Христос Господь. Он есть Бог, Бог сильный. Но на это время жизненного своего-то Поприще, бытия своего среди человека, он добровольно ограничил себя, как Бога, абсолютно доверившись воле и изволению Бога Отца, всегда ища того, чтобы Бог его руководил. Он не почитал хищением быть равным Ему, оно было по праву, за Ним оставляемо. Он в любой момент мог проявить абсолютную всеведение, и знания, силу свою, все-все-все. Но даже совершая чудеса, он совершал ровно тогда и столько, когда Бог Отец позволял этому совершаться. Я говорю о совокупности, потому что этот, это дитё, которое родилось, Иисус Христос Господь, Он был для всего этого Богом предопределен. Если мы смотрим... Еще раз на 14 стих «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Мы часто рассматриваем эти стихи по вот этим частям, потому что как бы такая есть смысловая нагрузка. Первая часть «Слава Вышних Богу». Там вечность, пред Богом, как нечто отдельно само для себя существующее. Земля, человеки, между ними мир. И благоволение Божие в людях, в человека. Но все это – суть того, что вот это благоволение Божье, которое реализуется в людях, оно реализуется внутри человека. И оно доставляет тогда особую славу Богу в небесах. Бог, Он всегда имеет свою славу. Он никогда не испытывает дефицит в славе. Он не подходит, ну, прошу прощения, может быть, грубая картинка, но мы часто хотим вот что-то покушать, там мы подходим к холодильнику э, и э, туда-сюда, да, чтобы посмотреть насытиться. Бог никогда не ищет того, чтобы еще каким-то образом вот, кто-то его прославил. Он не чешет свою какую-то гордыню, чьи в нем никогда не присутствовала и никогда не будет, это ему всегда чуждо. Но об этой славе слава Вышних Богу – это как, как нечто то, что Бог особым образом прославляется теперь для нас, живущих, в 21 веке. Те, которые с момента Иисуса Христа, когда Он пришел, воплотился совершил свои спасительные дела, Бог прославляется, когда видит, что человек верою принимает в Огко Спасителя. Он верует в этого рожденного младенца, он верует в Иисуса Христа, как в Спасителя на кресте, страдавшего за свой грех. Он верует в Него, как в Того, Кто умер, но ну и воскрес, он третий день по Писанию. Он верует в Него, как в Того, Который ждет Его на небесах, ходатайствуя пред Отцом Небесным, как ходатай и заступни. Это слава – особенная слава у Бога Отца. И она проявилась там, в небесах, с момента, когда Бог осуществил это. Я радуюсь этому событию в моей жизни, потому что, знаешь, что Иисус Христос, когда обратил меня к Себе, когда достиг каждого из нас, он пережил особенную славу. О нем сказано, что он будет смотреть на подвиг души своей с чем? С радостью, с довольством. Потому что он не для себя это довольство переживает, потому что он видит человека им спасенного, помилованного, прощенного. А он есть человека любивый, ему доставляет великую радость. Видеть тех, которые не пренебрегли. Видеть тех, которые не махнули, сказать, да кто там знает, есть ли жизнь вечная? Есть. Есть. И если бы этого не было, Бог бы не закатывал чего-то, какого-то такого, что можно было сказать, театр. Это суть истины. Поэтому, когда мы смотрим на эту славу Вышних Бога, это можно сравнить с тем, что Бог прославляется через что-то особенное. Если человек, который шлифует алмаз, гранит-алмаз, алмаз, алмаз – твердый камень, эм, нелегко подается, и все-таки тот, кто занимается его огранкой, он каждую грань оттачивает. Если потом посмотреть на этот обработанный этим мастером алмаз и взять его вот в руки, мы можем смотреть с разных сторон, и каждый раз с различных сторон будет как-то особенно по-своему высвечиваться. Какие-то особенные грани будут в преломлении света, какие-то особые цвета, переливы будут являть этот алмаз, этот камень. Но когда человек поворачивает этот алмаз в определенно, как, наверное, вот есть у каждого камня, у каждого алмаза особенно, с какой перспективы он будет самокрасиво выглядеть. Какая перспектива вот этому камню, алмазу, потому что каждая окрасть в конечном счете, она собирательно приходит и потом высвечивается вот в самую вот эту вот лицевую часть ради которой все вот эти грани должны работать. И вот это вот есть то, что человеколюбивый Бог. Сейчас еще мы здесь на земле, оно еще не будет всей той славы. Но когда придем и увидим Его, возрадуемся, и этой радости никогда не будет конца, потому что будет видеть Бога. Его спасительные дела в душах наших им совершаемы. Тогда особенно еще более славная слава будет нами переживаем. Но сегодня уже я могу сказать, что вот эта слава Выжня. сегодня Богу доставляет радость, если Он в нас спасаемых, что обнаруживает в сердцах наших, душах наших. Вот эту радость об этом спасении. Этот человек, человеколюбивый Бог, я не говорю, что печалится, унывает, но смотрит на людей, которые живут вот этим своим временным, коротким, не задумываясь никак о том, что он хочет их спасти от вечной погибели. Они туда идут, будучи увлечены кратковременным, незначительным и так далее. Поэтому здесь мы читаем слава Вышнему Богу. И на земле мир. На земле мир, потому что Бог сегодня в свое Божье лучшее не загоняет и не вдавливает. Сегодня сильный мир всего, чтобы достичь чего-то, пользуясь властью, силою, эм, еще другими какими-то рычагами они достигают своих целей. А этот Бог, человеколюбивый, Он из своего человеколюбия, даже Его совершенное, лучшее, благое никому насильно не приносит. Он возвещает и остается в любви своей, в своем человеколюбии ждущим. Но не вечно Бог будет ждать. Закончатся времена благодати, будет восхищена церковь. И все те, кто вошли вот этими вратами, вратами спасения, доверились, будут радствовать нам. Неуверовавший человек будет скорбеть. Потому что поймет, то, на что не обращал внимания, а нужно было обращать внимание станет реалью его жизнь, станет никогда неизменяемой скорбью и печалью. В этот праздничный день, казалось бы, неуместно говорить об этих вещах. Но праздник никогда не будет праздником, если мы не будем до конца понимать. Ведь в празднике есть, почему он праздник? Праздник победы. Почему этот праздник является праздником? Потому что пришел момент, когда победа совершена. Но к этой победе, в чем бы она ни была, было что? Страдания, печаль, скорб и все остальное. Праздник Рождества. Бог остался себе верным. И остается, что сегодня Он желает каждого человека примирить с собой. В человеках благоволение. Я сегодня хотел бы обратиться к нам, чтобы мы, уверовавшие в Иисуса Христа, могли поблагодарить через Него, потому что этот Сын Божий, человеколюбивый, стоит пред нами за нас, как за сынов Божьих, как за Его последователей. И в нашей жизни достаточно вещей, которые Бога не радует. Мы еще спотыкаемся, еще увлекаемся этим миром, того, что есть в этом миру. Но Он все время нас еще раз и еще раз привлекает к себе. Пусть сегодня в наших сердцах, в моем сердце будет благодарность за однажды начатое в нем и за каждодневно в нас свершаемое, чтобы мы могли этим радоваться и жить, и удовлетворяться. Понимая, что нам должно еще умереть, если не будем восхищены, но смерти второй нам не пережить. Обязательно будем в том вечно. Для вас, дорогие кости, если слышать сегодня прочитанное, где я смог поделиться с вами некоторыми мыслями, для вас, как призыв, вам принимать решение. Но Господь хочет вас привести из состояния, я не могу сказать опасного, а гибельного состояния. Чтобы вы стали и Божьим, доверились в своей судьбе, в своей душе Богу Отцу через Иисуса Христа, приняв Его как Спасителя веру и обретете мир, и обретете радость, и в Боге гарантировано. Не мною, возвещаемое устами моими, в Боге гарантировано спасение. И хорошо, что вы сегодня здесь, хорошо, что вы сегодня с нами в этот праздник. Я не сомневаюсь, что и ваших или для ваших душ судеб Божий промысел в том, чтобы вам это слышать и понимать. Поэтому сначала бы я хотел вместе с собранием поладрить Бога Отца через Иисуса Христа о а все то, что Бог совершил. Давайте встанем для молитвы, <краснавим> прославим Господа, Отче Святый, через Господа нашего Иисуса Христа, Заступника Спасителя нашего, нашего Ходатая, первосвященника нашего. Приступаем. к Великая радость о Тебе и о дивных делах Твоих. Ты открылся в тот момент особой стороною Своего естества, гранями характера Своего, проявив Себя как Бог человеколюбивый. Ты, будучи троичным, как Бог Отец, Сын и Дух Святой, любя человека, возжелал, вернуть в свои собственные взаимоотношения и уберечь его таким образом от того вечного отделения от Тебя, что есть великая трагедия, что Писание называет смерть вторая. Поэтому просим, Господи, прими благодарность и от нас, столь еще несовершенных, неспособных на более глубокие чувства, они должны бы быть, от того, что мы понимаем это, разумеем это. Но пусть, Господь, славословие уст наших, радость, которая присутствует в наших сердцах, доставит Тебе эту следующую славу. Мы радуемся, Господь, о том, что Ты, приведя нас во взаимоотношения, дав нам множество обещаний, что нас никто не похитит из руки Твоей могущественной, что смерть уже не имеет власти над нами, но, уверовавший в Тебя, перешел от смерти в состоянии вечной жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты, обозначив для нас жизненный путь в то вечное, где ныне и обитаешь, оставляя Своих учеников, как и нам это оставлено как обетование, что Ты, взошедший, приготовишь место и желаешь, чтобы мы в свое время достигли Тебя, оказались там, где Ты ныне восседаешь и царствуешь и владычествуешь. За все это, что принадлежит нашим человеческим жизням здесь на земле, мы воздаем тебе честь и славу, потому что через Духа Святого ты нас руководишь, к тому, чтобы нам быть послушными, к тому, чтобы нам быть приносящими, как плод Духа Святого, совершая угодные дела тебе, служа тебе, Господь. За все за это и за многое-многое другое с этого места, в этот час благодарение, честь и славы. Благодарим Тебя, Господь, Дух Святой, за то, что, имея нас как храм, который ты устрояешь, живя в каждом уверовавшем, Ты нас, Господь, побуждаешь еще раз, еще раз, приостанавливая нас к любви к миру, но направляешь ко всему тому, что есть воля угодная, благая совершенная, она есть Божья воля. Мы благодарим Тебя, Господь, за все это и просим Благослови, благослови нас в сегодняшнем дне, еще помышляя тебе, размышляя, как и в следующих днях, чтить и ценить Тобой совершенное, как через воплощение Твой приход, так и через Твои колговские страдания, через воскресение Твое и вознесение. Ибо Ты, Господь, силен нас, Господь, довести ко всему тому, что каждому дню предопределяется, но и встретить нас в то вечное, когда будет Церковь восхищена. Будь ты, Бог наш, благословен, прославлен, превознесен, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Давайте присядем, и мы услышим две песни от нашего хора. я и пустоты пусть душа красивей станет чище станем я и ты чище станем я и мир избавит так же и по земля пусть несется весь благая и всю землю обретит аллилуйя богу слава в каждом сердце пусть учит. Смир любовь, чтоб каждый, кто поверит, смог родиться вновь. Весть прими благую, все эти две открой, Осона илуя, Ты с нами Бой, с нами Бой, Восклица я прославляю. От грехов Он мир избавит, как же земля. Пусть несется весть благая и всю землю облетит. Аллилуйя, Богу слава, в каждом сердце пусть звучит. восклицая, прославляя, дай Господь нам идти по жизни так. В чем бы мы ни оказались, когда бы мы ни оказались, при каких-то скорбях, если мы помышляем о том, что Бог, человеколюбивый, сделал для нас, то это радости не угасны. Наше богослужение, оно подходит к окончанию. Мы проходим время пандемии, и как мы сами наблюдаем за ситуацией. Человечество сотрясается. Сейчас мы видим, что Англию там закрыли, закупорили. Мутация вируса. Все. И выдохнуть боимся. Тем более вдохнуть. И живем как? Но как... Хорошо знать, что, что бы ни случилось, что бы ни состоялось, Бог Эммануил с нами, Бог с нами. С нами, через Его воплощение, с нами, потому что в прославленном теле воскресший Бог, Бог Сын, вторая ипостась, через Которого Бог Отец привел все к бытию, соединившись, Он нам гарантирует, что, пережив рождение свыше, мы в нашей измененной плоти, прославленной плоти, вместе с Духом Святым, с Которым соединены, будем вознесены, будем воскрешены, если умрем, и будем с Ним Царство. Что больше можно придумать, для человеческой души пожелать, Поэтому не приходило то на ум человеку, и не мог человека помыслить даже о таком, что Бог в своих планах это смотрел. Давайте станем для заключительной молитвы. Отче Святый, благодарим Тебя за то, что можем торжествовать и радоваться делам Твоим спасительным, чудным, дивным, совершенным, потому что это не просто Твое мастерство – как Творца и Создателя, как Художника судеб наших. Это есть неотъемлемая часть Твоей природы. Таков Ты есть наш Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты в Своем Триединстве так един в Своем человеколюбии, в том, что Ты благоугодное принес в судьбу человечества через воплощение, о котором сегодня проповедуем. И в этот день мы видим, потому как из Евангелия разумеем и понимаем, что это было с определенной целью сделано, чтобы вернуть нас через второго Адама, кем являлся Иисус Христос, в эти новые взаимоотношения с тобой. Чтобы нас из тех, кто были сынами гнева, сынами проклятия, из нас сделать нечто новое, которое, обретая мир, становится детьми Божьими, сынами и дочерьми. Благодарим Тебя, потому что не из нашей сущности, не из нашей праведности, не из нашей значимости и нет всего того, что можно было к нам еще отнести, но из того, что Ты есть такой. За это Тебя превозносим. И пусть вся та честь, слава, которая всегда пребывает, еще умножится и увеличится в спасаемых, которых Ты желаешь сегодня достигать. Пусть, Господь, это совершится, ибо Ты уплатил за весь мир через Свои страдания полную цену. Да не принебут люди Твоей милостью, да не оставят они без внимания Твое человеколюбие, допознает Тебя и возрадуется, и возвеселятся в сердцах, а Ты будешь через это прославлен. Соверши это, Господь, в наших гостях, в наших родных и близких, в которых всегда молимся и плачем, Господи, потому что еще не приняли Тебя, чтобы им не опоздать, чтобы им не остаться без этого спасения. Молим Тебя, соверши. Мы же, Господь, еще раз благодарим Тебя за то, что ведешь нас в эти <как> следующие дни. Если сейчас человечество содрогается от этого вируса, столь крошечного, казалось бы, что это, но Ты показываешь через это всю нашу несостоятельность. Ты, Господь, нас вразумляешь, где мы, как человеки, горделивы, заносчивы, думая, что мы все можем, показывая нам, что никто не застрахован, ни медики, ни ученые, ни вирусологи, нет медикамента, нет вакцины. Все это, Господи, только наши человеческие претензии. Поэтому яви свою милость этому миру. Если в планах Твоих продлить судьбу человечества, продлить для того, чтобы Царствие Твое еще умножилось в спасаемых. А Ты прославишься во всем, наш Бог, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.